Добрый день дорогие друзья! Сегодня с вами телеканал системы видеонаблюдения Зорка, И сегодня мы распакуем камеру HD Это наиболее популярная камера У этой камеры привлекательная цена 1370 рублей Камера предназначена для улицы В такой вот у нас идет коробочка Здесь у нас паспорт в камере подробно описаны все характеристики, схема подключения и гарантия. Все на русском языке, все подробно. Монтажный комплект, шестигранник для регулировки камеры. Сама камера очень хорошо упакована. Упаковка просто гениальная. Вот я пытался такую упаковку ломать, давить, по-моему, ее испортить невозможно. Как они ее делают? Вот Просто чудо. Собственно, сама камера. Длина провода около 30 сантиметров. Камера регулируется вот таким вот образом. Здесь тоже все вращается, козырек двигается. Производитель камеры PolyVision. Сейчас я немножко расскажу вам про характеристики камеры. Значит, камера сама выполнена из металла. Прочная. Предназначена для работы на улице. Камера герметичная. Для того, чтобы не попадала в нее вода. Козырек солнцезащитный. Модуль к подсветки. Модуль состоит из 25 светодиодов. И предназначен для работы на дистанцию до 20 метров. Объектив 3,6 мм. Угол обзора камеры около 65 градусов. Рекомендуем такие камеры ставить просмотр ближайшей территории. Это крыльцо у входа в подъезд, вход э, в помещение, в гараж. Либо какие-то небольшие склады 6 на 3 метра. То есть на небольшие территории. Если хотите, чтобы камера просматривала большую территорию, тогда позаботьтесь о освещении территории прожекторами для работы в ночное время. Это даст большую фору этой камере. Вот такая наклейка на камере. Соблюдайте полярность. Видимо, актуально стало, потому что камеры... Все время удешевляет. Что еще можно рассказать про данную камеру? А, про тип подключения. У нас есть вот такой вот разъем BNC. Второй разъем это питание 12 вольт. Теперь по характеристикам. Энергопотребление камер сейчас значительно увеличилось. Такая камера уже потребляет до ампера. То есть если ставите какое-то количество, хотя бы 4 штуки, позаботьтесь о том, чтобы питание им было достаточно. Это разрешение камеры. Камера снимает разрешением 1280 на 720 пикселей. Все-таки, если ее сравнивать с аналогичной IP-камерой, IP-камера будет показывать э, более качественно. Изображение у, у IP-камеры будет лучше, нежели чем у HD. Про ик подсветку я сказал. Ночной режим 25 светодиодов до 20 метров. Реально я бы вот рассчитывал на меньше, метров на 15. У камеры присутствует OSD меню. Он позволяет существенно изменить изображение на камере, где-то улучшить, отредактировать. Управляется камера через регистратор, через коаксиальный кабель. Это очень удобно. Сидя в тепле, можно достаточно серьезно изменить настройки отрегулировать камеру. Камеру мы потом подключим и посмотрим, какие настройки у нее есть. Да, собственно, здесь все в инструкции написано. Я сейчас могу зачитать. Но мы также продемонстрируем изображение с камеры и продемонстрируем, какие есть настройки. Регулировка есть БЛЦ. Это компенсация засветки. Используют лучше в помещении. Есть шумоподавление 2 ДНР, 3 ДНР. Это вообще классная штука. ДВДР, расширенный диапазон. Динамический. Это для использования камеры, если камера будет смотреть на двери, для того, чтобы человека не засвечивало с обратной стороны. В документе также сказано, что материал корпуса выполнен из алюминия, класс защиты IP66. То есть погружать ее в воду нельзя, но вода в нее попадать не будет, дождевая. Температура эксплуатации камеры. Камеру можно эксплуатировать. В зимнее время до минус 40 градусов, поверьте, в минус 42 и минус 45 с ней ничего не будет, она будет работать. Самое главное ее не отключать от электроэнергии, чтобы она была включена все время. Дополнительно в камере присутствует функция антитуман, классная штука, очень помогает сейчас камерам. Камеры, конечно, стали лучше показывать. Зеркалирование, то есть изображение можно разворачивать слева направо. Супер! Смарт IR регулировка ИК-подсветки по яркости То есть, если объект близко подходит Она не будет его ослеплять, она чуть-чуть Подсветку пригасит И максимально хорошо будет видно Объект, который мы просматриваем Объектив 3,6 миллиметров Про угол обзора я говорил Где-то в районе 65 градусов а HD, значит Дистанции передачи До 500 метров Реально не рассчитывайте Больше 100 но в самом деле, больше 100 метров сделаете, будут проблемы на изображении достаточно серьезные. Просто не рекомендую. 500 пишут, на самом деле все это гораздо меньше. В приложении будет фотография паспорта. Отфотографируем, выложим. И следующее видео, это будет как показывает камера и сравним ее изображение. Подписывайтесь на наш телеканал, ставьте лайки. И самое главное, мы ждем вас в нашем магазине. Камера есть в наличии. Они подключены на стенде, их можно покрутить в руках, включить, проверить, протестировать, сравнить. Вот есть желание, пожалуйста, милости просим, мы вас ждем. Мы работаем без выходных. А находимся мы по адресу Красный Путь, 131. С вами Андрей. Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья.